Добрый день, меня зовут Артем, я менеджер в отделе продаж компании «Развитие». Сегодня мы будем вам рассказывать о динамике строительства нашего коттеджного поселка «Seaside Village» на примере нашего шоурума. рума Начнем. На данный момент у нас уже выполнено утепление. Поверх утеплителя у нас идет фактурная штукатурка. Также установлены окна. Помимо этого в скором времени уже будет постелена керамическая плитка на входной зоне. Наша входная зона. Крыльцо 17 квадратных метров. Огромное пространство. На данный момент уже выведены светильники. Сейчас мы с вами пройдем внутрь и посмотрим нашу внутреннюю отделку. На данный момент я нахожусь в нашей кухне-гостиной. Здесь уже выполнена стяжка, штукатурка, произведена разводка по электрическому, а также выводы под воду и канализацию. Здесь вы можете ознакомиться с планировкой нашего дома. На данный момент уже выполнены закупки по всем материалам и в ближайшее время начнутся внутренние отделочные работы. Дорогие друзья, хотелось бы вам напомнить о том, что в коттеджном поселке Seaside Village будут прекрасные террасы 25 квадратных метров, где вы сможете отдохнуть со своей семьей возле мангальной зоны. А также я вам хотел бы напомнить о том, что на сегодняшний день в коттеджном поселке Seaside Village действует акция «Дисконт» до 2 миллионов рублей при покупке коттеджа. За более подробной информацией обращайтесь по номеру телефона, который вы видите на экране. Хорошего всем продуктивного дня. Спасибо.